Всем привет! С вами Светлана Денисова. И сегодня я хочу пригласить вас на следующее мероприятие. 21-22 числа я буду проводить вебинар «Английский на большой скорости». Для кого этот вебинар? Для начала. Если вы уже когда-то начинали учить английский язык, но так до конца и не доходили до своей цели, у вас не получилось а. говорить, б. понимать беглую английскую речь, тогда этот вебинар для вас. Еще, если вы не можете читать, не можете говорить, не понимаете, у вас нет в голове схемы, структуры языка, тогда, пожалуйста, этот вебинар для вас. Добро пожаловать! Хочу немножко кратко описать, что вы получите в этом вебинаре. Первое. Вы получите все схемы, которые необходимы для того, чтобы в вашей голове уложилось понимание языка, уложилась структура языка. На эту схему в дальнейшем вы сможете накладывать все, все свои знания, которые вы будете получать. Но именно на этом вебинаре вы узнаете, как быстро и легко заговорить, и что для этого нужно сделать. Что самое главное для этого нужно знать. Итак. Я приглашаю вас на свой бесплатный вебинар «Английский на большой скорости», который состоится, он будет проходить два дня, 21-22 мая, в 19 часов по московскому времени. You are welcome, и я жду вас. До встречи на вебинаре. Пока-пока.